Всем привет! В данном видео мы рассмотрим модуль Smart Tape торгово-аналитической платформы ATAS. Данный модуль является усовершенствованной версией такого широко известного инструмента, как лента принтов, в которой отображается журнал всех проводимых сделок на бирже по выбранному инструменту. Главным преимуществом нашего варианта Smart Tape является возможность сгруппировать полученные принты, что позволяет видеть реальные размеры исполненных рыночных ордеров в полном их объеме. Для открытия данного модуля в главном окне программы нажимаем кнопку Smart tape. Здесь необходимо выбрать интересующий нас инструмент. Открылось окно ленты принтов. В осссе лента представлена в классическом виде таблицы, плюс добавлены дополнительные функции. Давайте рассмотрим столбцы с представленной здесь информацией. В первом столбце мы видим время совершения сделки. Далее идет цена, по которой была совершена сделка. Плюс-минус это направление движения цены после совершенной сделки. Данный столбик отображает объем прошедшей сделки в контрактах. Столбцы, беды и аски это соответственно лучшая цена покупки и лучшая цена продажи после совершенной сделки. Столбец размеры – это объем лимитных ордеров на цене бит и цене ASK, соответственно, после совершения сделки. Следующий столбец – средний объем. Этот столбик показывает средний объем принта в агрегированной сделке. До встречи в следующих видео.